Представьте картину. Сидишь на коне, это ваше время и ресурсы. Хочешь, чтобы конь ехал к красивому замку, это ваша цель. Но поводья держит другой человек, которому нужно в лес. Вот доезжаете до леса, он спешивается. Вы только потянулись к поводьям, чтобы ехать к замку, но в седло запрыгивает другой и командует ехать к болоту. Заодно попутчики упрекают вас, что конь недостаточно быстрый, человек вы скучный. И вообще, будьте рады, что они с вами едут. Это происходит, когда ставишь себя в позицию жертвы. В такой позиции, легко сказать, меня используют, но они сильнее. Я ничего не могу сделать. Или же ничего страшного, когда-нибудь эти обстоятельства закончатся, и я доеду до замка. А еще. Сейчас такая ситуация, что я не могу иначе. Когда оправдываешь и терпишь, когда скидываешь ответственность на обстоятельства или людей, это позиция жертвы. Но время идет, замок далеко, конем пользуются все, кому не лень. Это постоянный проигрыш. Окей, а что такое позиция охотника? Это когда говоришь «нет, меня это не устраивает». Ходите вон с моего коня. Я еду туда, куда нужно мне. Если вам это не нравится, нам не по пути. Позиция контроля над своим временем, ресурсами, над своим конем. Вне зависимости от людей и обстоятельств. Нормально, что иногда попадаешь в позицию жертвы. Но что если сделать так, чтобы попадать реже? Для этого есть три шага. Первый. Заметить, что играешь роль жертвы. Обычно это неприятные физические ощущения и эмоции. Зажатость, скованность, беспокойство, чувство неуверенности, беспомощности. Еще в таком состоянии хочется прокрастинировать и ничего не делать, хотя физически силы есть. Второй. Переключиться в позицию наблюдателя. Абстрагироваться. Выйти из диалога с человеком, из ситуации, перестать делать то, что вызывает неприятное состояние. Когда появилось состояние отстраненности, легкого безразличия, чувствуешь расслабление, значит получилось. Третий. А затем перейти в позицию «охотника». Проще сделать это, вспомнив ощущения, чувства и мысли, которые возникали, когда все получалось как надо. Такие ситуации у вас точно были. Это как сыграть роль. Сначала надеваешь маску охотника, а потом не замечаешь, как искренне начинаешь чувствовать уверенность, силу и контроль. Вы уже сделали это в истории про гиен. И сейчас продвинулись еще дальше потому что поняли логику работы этих позиций. Она останется у вас в голове, а значит вы уже можете ей пользоваться. Она никуда не денется из памяти. Теперь нужно просто закрепить навык тренировкой. Слушать, повторять и переносить в реальную жизнь. Вперед!